Комфортное лечение, эффективное отбеливание, эстетичное восстановление зубного ряда и исправление прикуса ждут вас в клинике современной стоматологии «Все свои». Только самые опытные врачи, надежные материалы, высокие технологии, личная ответственность и гарантия безупречного качества для вас и ваших близких. Клиника «Все свои». Европейский сервис. Красивый результат. Наш адрес. Город Каспийск. Улица Ленина, 9, напротив площади. Звоните. 9348. 48 00 Редактор